Итак, Ханука – праздник Победы, но не только, я же говорил, что титулов у Хануки, ну, не меньше, чем свечей в этой Хануки. Сейчас будем говорить о празднике Чуда. Итак, несмотря на десятикратный перевес сил противника, повстанцы входят в Иерусалим, освобождают его, и входят в оскверненный и разрушенный храм. И в Писании, в 27 главе книги «Исход» мы можем читать, что перед завесой святого святых должен гореть светильник, центральный светильник в храме, символизирующий присутствие самого Бога, вечного присутствия. И для этого светильника необходим елей, то есть оливковое масло. По преданию в разрушенном, оскверненном храме был найден сосуд, единственный сосуд, как раз именно для этого светильника, запечатанный печатью первосвященника. Но этого елея должно было хватить ну, всего лишь на один день горения. И вот здесь праздник чуда предание говорит что этого елея хватило как раз на 8 дней горения ровно настолько сколько требовалось для того чтобы приготовить новый или новое масло для светильника